Всем привет продолжаем моделировать наш лесной домик домик охотника и мы на этапе расставления готовых уже бревен по также готовому макету который мы сделали ранее и этот макет значительно упрощает видение самой модели то есть, как она уже будет выглядеть. И нам просто остается расставить бревна, доски и то, из чего состоит наш домик по своим местам. Применяем модификатор Slice, чтобы отрезать ненужные детали. Я сделал копии бревен и поместил их в отдельный слой. Это на тот случай, если вдруг понадобится. Я здесь все поизменяю в этой модели. То у меня будут готовые бревна. Я их могу использовать далее. Здесь я планирую вырезать отверстия двери и на всякий случай я скопировал. Помещаем в группу ну, выбранные части нашего дома. И опять же таки применяем слайс. Модификатор слайс. Размещаем режущую планку в нужном месте. Жмем коллапс ту, чтобы применить модификатор. Удаляем ненужные детали и у нас получится входной проем. Если перейти в режим перспективы обзора камеры, то можно разместить ее внутри здания нашего и рассмотреть, как что здесь расположено, где какие ошибки и можно все это исправить. Нужно еще сделать отверстие окна и выбираем нужные нам детали. Разгруппируем сгруппированные и делаем другую группировку моделей для применения модификатора слайс. Немного искривим доски здесь, чтобы они были похожи на реальные в плане размещения. Сами доски такие, какие были, такие остаются, но просто их чуть-чуть подвернуть, это дает такой эффект. Вот, сделано по-быстрому, вручную, не на компьютере. Сгруппировали. И применяем модификатор. Слайс, чтобы вырезать наше окно будущее. Старайтесь размещать разрез так, чтобы он был перекрыт другой моделью и не было видно разрезанных деталей. Копируем доску нашу готовую и разместим ее в нужное место для дальнейшего использования. В том плане, что придется возможно разрезать там, как-то искривить. И тем самым закрыть наши косяки, которые здесь поставались Открытые части модели и это все нужно скрывать. И тем самым можно сэкономить полигоны, память вашего компьютера и видеокарты. применим локальный модификатор слайс, который э, встроен в editable Poly, И точно так же можно здесь резать и удалять ненужные элементы модели. Но если, допустим, нужно группу какую-то разрезать, то, конечно, нужно применять внешний модификатор слайс, которым я Часто пользовался при создании этого домика. Можно использовать из одной и той же доски отрезанные части, просто их располагать, каким-то образом повернуть, чтобы текстура не повторялась, и расположить в нужном месте модели. По идее можно было не разрезать нижнее бревно, которое там, оно меня просто очень сильно смущает, а дорезать его до конца, да, и по нижнему бревну оставить э, окно. Но я здесь заморочился, запутался слегка, и поэтому здесь вот такое вот небольшая катавасия. Но опять же таки, хорошая мысль приходит позже уже при просмотре записи. Я вижу свою ошибку и тем самым я замедлился, а всего-навсего нужно было до конца отрезать бревно и по нижнему краю сделать окно. Или хотя бы нужно было сделать а, закрыть это бревно да, и просто добавить развертку там, новый элемент этого бревна. Но ну, я решил тут немного покрутить доски. Честно говоря, замучился. Ну, что ж, бывает такое у всех. Конектим часть доски, перемещаем ребро в нужное место. И затем просто удалим ненужные элементы. Выделяем, нажимаем Del. И все готово. Ну вот, остались небольшие косячки, которые нужно исправлять. Можно было и нужно. А просто добавить, а... уменьшить эту досточку по оси X и все, и немного изменить развертку. Но я опять что-то там начал делать, двигать, смотреть. Избегайте таких ненужных ошибок, даже если в макете там проходит высота, это всего-навсего макет. И если у вас не жесткие рамки, то придерживаться его стоит, но не до миллиметра. Решил я здесь закрыть эту доску. и Это получается новый элемент модели. Ну и ничего страшного. Если модель пересекающаяся, развертки имеется в виду, то не имеет никакого значения. Новая это модель или нет. Просто имеет значение в том, что потратите больше времени на количество разверток, количество моделей, что повлияет на количество полигонов и, соответственно, производительность игры. Переходим ко второму окну, которое также нужно сделать. И нажав Alt-X можно сделать прозрачную модель. И точно так же, скорее всего, я соберу все это в группу и применю сверху модификатор отдельно. Ну, перед этим я снимаю галку instance, чтобы не порезать все instance копии. Применяем знакомый нам уже модификатор Slice и вырезаем окно. И здесь я уже нижнюю часть, нижнее бревно не стал резать, а оставил его целым, потому что это морока там целая. чтобы все совпадало, чтобы все перекрывало, перекрыто было, чтобы не было видно открытых э, частей. И здесь тоже, возможно, нужно было просто три бревна вырезать и оставить, э, ну, в общем, не, не разрезать э, бревно в центре, а просто оставить, ну, окно как целиком. Цельные бревна можно было ставить, Просто окно было немного ниже. Ну так я уже первое окно сделал таким образом. Поэтому и второе точно так же начал делать. Вот такое маленькое окошко получилось и с правой стороны бревна нужно будет закрывать досками, чтобы не было видно открытых полигонов. Зажав shift и перемещая модель по осям, вы делаете копию модели, которую можно применить instance или обычную копию. Зажав горячую клавишу P, можно перейти в режим перспектива и изнутри нашего дома посмотреть, как там, что расположено. Тоже этим пользуйтесь, чтобы рассматривать модель таким образом. Очень много времени я здесь потратил на изготовление этой доски, которая не нужна. И не хотелось мне изменять размеры вот той доски, которая с правой стороны. Если сейчас смотреть прямо, да, коротенькая досточка. А ее нужно было просто отмасштабировать по Y и все. И изменить развертку. Два простых, коротких, быстрых действия, но я решил пойти более сложным путем. Не повторяйте таких путей. Сколько нам открытий чудных Готовит просвещение дух И опыт Сын ошибок трудных Гений парадоксов друг Александр Сергеевич Пушкин Ну вот, вроде бы замаскировал все грехи модели таким образом, чтобы не было видно открытых полигонов. И вот настал черед задней стенки Здание. Здесь тоже нужно сделать окно. И таким же самым образом группируем и слайсом вырезаем. Снимаем галку Instance, чтобы не повредить готовую модель. Применяем модификатор Slice. И здесь я уже не стал придерживаться макета модели, и потому что это мучение. И отрезал так, как нужно мне. Для экономии времени и нервов тоже. Выделяем интересующие нас полигоны и нажимаем на Delete клавиатура и удаляем ненужные элементы модели. Тут я засомневался, стоит ли так делать или пойти по старым путем, как я мучился с этими маленькими окнами маленькими. Решил я все-таки все отменить и оставить неразрезанную это бревно, потому что это просто какой-то караул. Видимо, уже я долго просидел за кампом и устал. И так сказать, свежие решения уже не приходили. Не посещали меня. Да, пришлось мне поработать, конечно, с этими окнами, но скажу, что э, сам виноват, можно было быстренько все это сделать. Но мысль такая меня не посетила в тот момент, когда я делал модель. Но видео все равно я это оставляю чтобы было видно с чем приходится сталкиваться столкнулся здесь я в данном случае с самим собой что не отреагировал на прост, простейшую вещь но, опять же таким могу сказать что устал скорее всего я засиделся с моделькой и поэтому так она вот тяжело шла у меня уже под конец тут но ну, а в данном случае вот я закрыл полигонами модель и нужно изменить развертку чтобы она была нормальной без артефактов если этого не сделать просто наложить текстуру будут артефакты подтяжки различные размытия текстуры Будет некрасиво. Но я буду заканчивать это видео. Такое тяжелое оно получилось по исполнению. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Канал называется Вадим Ситников. Здесь вы узнаете много полезностей о 3D графике, о моделировании, о скульптинге. Также есть видео ArtCam. Приходите, смотрите. Но а я на этом прощаюсь. Всем пока.